В этом видео я хочу поговорить про раскрутку сайта, а именно на то, что сейчас это все очень сильно поменялось. И по сути вам seo seoшники специальные специалисты так уж сильно не нужны. Потому что на текущий момент Google и Яндекс ввели специальные алгоритмы, которые призваны минимизировать всякие внешние факторы, которые... Возде... Ну, при помощи которых можно манипулировать именно то, что используется так называемое черное SEO Поэтому вы, как руководитель бизнеса, можете э, делать достаточно простые техники В общем-то это описано в инструкции у Google и у Яндекса по оптимизации Самое важное, это главное создавать качественный контент на вашем сайте Правильно его перелинковать, я рассказывал уже многократно, как его перелинковывать и вот этот контент, он создается на основе семантического ядра. Но не просто по ключевой фразе, а вот сейчас очень важно собрать для каждой страницы не одна ключевая фраза, а словарный запас тех страниц, вот ваших конкурентов. Например, вы вводите ключевую фразу, там омоложение лица, да? по результатам выдачи будет выдано 10 результатов смотрите каждый из этих сайтов есть специальные программы которые им позволяют текст этих сайтов вытащить этот текст обрабатываем при помощи например excel или специальной программы я внизу дам ссылку на специальный сервис который будет похожую функцию делать задача в том чтобы выделить пересечение всех этих фраз по факту получается если так вот посмотреть что первая тройка первая пятерка то есть 10-50 сайтов, которые в выдаче, у них есть определенный словарный запас. И если вы тематику поменяли, этот словарный запас меняется. И вам важно вашу статью максимально адаптировать именно под этот словарный запас. Это позволяет поисковым системам понять, что ваша статья относится к данной тематике, лучше ее ранжировать. То есть есть... Критерии – это правильный заголовок. В заголовок включаем вашу ключевую фразу, как правило, но делаем ее читабельной. То есть, например, не просто «как, мало, как помолодеть», да? а «7 способов, как помолодеть», что-нибудь такое. Есть, читабельная фраза. Не должно быть вот реальный пример. Например, «удалитель жавчины купить». Да? Не пишут так статьи, понимаете? Должно быть по-человечески написано. И опять же, не должно быть переспама текста. То есть в тексте должно быть все натурально написано. Часто вот нас, вот люди говорят, что сколько раз там переспамили, сколько э, вхождений фраз. Все должно быть естественно. Не должно быть такой вот удалитель ржавчины заголовок, удаляем ржавчину, ржавчину удаляем, удаляем ржавчину удалителем ржавчины. Такого не должно быть. Должно быть все естественно. Используйте эти техники. Внизу есть форма подписки. Введите ваше имя и email, на которые я буду присылать вам похожие инструкции с разными фишками по интернет-продажам, которые позволят вам зарабатывать еще больше, еще выше раскручивать ваш сайт, получать больше клиентов. Удачи вам!